Всем привет! Меня зовут Андрей, я волонтер хора Транспорт. Мы продолжаем цикл лекций в рамках образовательного лектория хора. Моя тема, о которой я буду говорить, это эволюционный транс как единственный метод развития человека в современном постоянно ускоряющемся социуме. Мы оказались в новом мире, где бешеный темп жизни, высокая степень неопределенности и постоянные непрерывные изменения. Но согласитесь, древние племена тоже жили в ситуации неопределенности. Представьте себе, что вы в джунглях, и у вас уже давно нет шерсти, клыков, когтей. А вокруг сплошная опасность. Дикие звери, природные явления, другие племена, претендующие на ваши земли. Это еще тот стресс. Главным принципиальным отличием современных изменений является скорость. То, на что раньше человеческой истории требовалось тысячу лет, затем сотни лет, потом десятки лет, годы, Сейчас это чуть ли не дни. И надо признать, что мы, современные люди, ни физически, ни психически, ни интеллектуально не успеваем адаптироваться под скорость этих изменений. Мы не успеваем осваивать необходимый объем информации. Статистика наших болезней растет, и они молодеют. Депрессии выходят на первое место по потере трудоспособности. Наша сформированная психо не выдерживает современных нагрузок. Мы, как биологический вид, достигли своего максимального развития. И с этим нужно что-то делать. Метод, о котором я хочу рассказать, это эволюционный транс. Давайте посмотрим на историю зарождения транскультуры. История Востока и шамана жреческих цивилизаций, и тем более их религия и культура, так или иначе связаны с транспрактиками, наркопрактиками. От ритуалов древних охотников и шаманов с губном для религиозных обрядов жрецов и брахманов. Естественно, в то время и для простых людей на бытовом уровне транс не был чем-то незнакомым. И путь развития в широком смысле не был закрыт. Методы развития человека в то время как раз-таки несет в себе транс составляющую. Они все основаны на погружении, на созерцании, особом типе сосредоточенности. Что шаманы, что жрецы существовали в многобожних цивилизациях и через транс поддерживали связь с природой. Такой транс позволял объект постигать через сопереживание. Шамана-жреческая психо объект рассматривала как живое и сопереживала ему как живому. Этими объектами могли быть животные, растения, горы и даже природными явлениями, такими как дождь, гроза и другие. Что же означает само слово «транс»? «Транс» переводится как «переход» или «замирание». Каждый из нас попадает в это состояние замирания и проходит через него, не замечая. Момент принятия решения, момент опасности, испуги. На каждом шаге, на каждом вдохе и выдохе. Например, идешь по лесу, неожиданный шорох или звук, ты на мгновение замираешь. Инстинктивно тело, внимание, дыхание прекращает любую деятельность, погружается в зону готовности. Вы не напряжены и в то же время не расслаблены и взгляд ваш остановился на мгновение. Если есть опасность, вы реагируете наилучшим для себя образом, потом сами удивляетесь, как вам это удалось. Мы можем эту остановку услышать, если нам на нее указать, но психически не способны ее удержать, не способны остаться в ней. Дикая природа – это своего рода экосистема, все сосуществует в гармонии. Каждый участник цепочки – от комара до гепарда имеют в своем арсенале инструменты, методы по выживанию. Например, слон чувствует вибрацию земли ногами на расстоянии более 20 километров от ее источника. Орел, паря в небе, может увидеть свою добычу, 10-сантиметровую полевую мышь. И в основе всего этого лежит транс. Потому что без определенной концентрации внимания, опорности и дыхания применение этих инструментов невозможно. Это называется животный транс. Метод, который предлагает практика хора, это эволюционный транс. Хора — это не йога. Хора — это не медитация. Хора — это транс. Эволюционный транс без троицы природы невозможен. Троица природы — это три центра. Центр внимания, находящийся между межброви. Живой гравитационный центр, центр опоры, который находится в животе. И центр дыхания когда эти три центра соединяются происходит мобилизационная сборка необходимо понять что основа развития вида это тренинг мобилизационной сборки что происходит в этот момент происходит занижение гравитационного центра что спортсмен что зверь укрепляются для того чтобы сделать рывок или бросок то есть он приседает чтобы мобилизоваться Внимание соединяется с живым гравитационным центром и становится гравитационное. Дыхание соединяет эти два центра, и тип дыхания становится другой, бездыханный. Дыхание, в котором участвует все тело целиком. Соответственно, изменяется и химия в организме, координационная взаимосвязь между мозгом, телом и нервной системой. Тренировка хора «Транспорт» тренирует зону мобилизации. Мягкое погружение в транс происходит через подражание. Транс ведущий находится в других эволюционных параметрах. Эта мобилизация такая же, как и у животных, фаза высокой активной готовности, умственной и физической. Но она, в отличие от животной мобилизации, не бессознательная, а осознаваемая. Мобилизация сопровождается не только отрешенностью от отвлекающих факторов но и действием в глубоком покое. Этот покой далее переносится на вашу жизнь, и принятие решений происходит более взвешенно. Человек не нагружен эмоциями и сомнениями в своих действиях. И эту зону трансмобилизации человек может тренировать сознательно. Когда мы попадаем в транс на тренировках, скорость взаимодействия с миром увеличивается, рождается более скоростное восприятие информации посредством транса следующий эволюционный видовой шаг человек сделает сознательно метод трансгравитационное сознание автор методики мастер хора